Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня с вами Владислав и мы играем с вами Fire match И сегодня я не один. А с ником308. Да, от меня тоже всем привет. Эм, надеюсь, сегодня. сегодняшняя серия будет очень интересной. Что ж, давай начинать. Ну да, сегодня мы начнем, пожалуй, и уже начинаем играть и будем против компьютер, потому что против игроков мы еще не с не можем играть. Так, все, я начинаю. Пошло. А, вы, как заметили, мы тут уже маленечко освоились, уже имеем разные уровни. Кто четвертый, а кто пятый уже? Нет, я четвертый. А, ну да, ну да, да ты я, пятый, да? Я пятый уже. Я тут маленько поиграл еще, то что мне нормально. Пилота поменял, как ты видишь. У меня был там пацаненок, теперь Эрик. А, купил также крипера. Вообще ссылку а, на эту игру вы получите, подписали на это видео, так что... Все, желаю вам хорошей игры. что мы делаем ещё сегодня будем? Просто завалюем, мы по какой линии пойдем а, я пойду по зап... А, по левой, а то по правой. Да, там... А, ну ладно. Ну я по этой. Так из-за задержки вот всегда у меня такая проблемка выходит. Вот он корабль, который у меня он так ничего, нормально, можно поиграть. Угу. Супер. Там кироперог делаем. Ага. Угу. На сервис с параградом. Так. Но я со своей стороны начал. Ну, дело делать. Э, будет Ты не поверишь, я уже умер. Ну я заметил, корабль уже. Да очень... Во вообще незаметно, я стоя... Меня снова стрела сняли. вообще что-то борзы какие-то надо их активизировать так я тут своим временем с танком с одним только еще сражаюсь <связать> не удивляйся ставлю я у меня пока ничего вообще не стоит да, сейчас немножко это продолжим, да, уже все. Считай там поплет. Ой, ну да, до этого играл, как вообще там 12 уровня. Крыто. А, кстати, ты сейчас где? Покажу свое секретное оружие. Во, вы не вай. Тихо, тихо, тихо, тихо. Почти. Я, я, я на ну, тебя засмотрелся, почти снов. Я сейчас, наверное.. А, это. Так коротко. Потихонечку. У кого будет солдаты Мне так в основном техника нравится купал что покупал ее я там, смотрю. Крепера тоже купил не задешево А я сейчас пушку полетел поставлю, знаешь куда? Я смотрю где-то Меня подожди сейчас долечу Я вот да вот и... Опа, дошел Так, я а. поставлю крипера, делать. Ох, ну да, Не, всё-таки с этой стороны вообще. всё походить. Не, а, Ну, конечно, задумка не просто так взята. Mm -hmm. У кое-кого спёрли, Офигеть, ну, что-то я <coughs> не справляюсь с управлением. Главное, смотри, раз, полжизни такой, ну думаю, медленно убивал. Успею. Хоп! Что мы вместе с одной стороны? Ай-яй-яй, надо здесь надо текать отсюда, он здесь ужас. чуть пофиг. Ой, ой, ой! Давай его поставим, ты сам возьмешь, я просто чаю. Я сейчас размячу. Поделаю. Ставь, а я возьму. Все. А, у строение не показано. Так. О, тут мина. надо. А, так тут еще и захватывать можно. Круто. Да, так. Надо этих уже тяжелую технику пускать. Ничего сейчас у меня есть. Кстати, надо точно... уже танк. Сейчас накоплю пару сотен тысяч. И все нормально. Будет. У нас там, кажется, это. С правой стороны бросками или нет Точно. пока что еще все нормально так, все нормально. так. так. ой блин не успел Раунд полегче Я танкал. Значит, тот кто делает, тот и берет. Я танка поставил, там а -а -а. дальше Мы разберемся. Странно. Мне, кстати, тоже не было показано, что ты там, ты говорил, а я поставил. Ну, я конечно, говорю, я вот делать. Сейчас вот строится. Да. Да. Сегодня, на... Сегодня играл на американском сервере вообще такая жесть. Это просто они пишутся на своем, а мне вообще не понять. Не говоря американцы прут и прут они как успевают писать я тоже я... а как она дота да -да, и... и это играл Ну тоже на американский сервер зашел такая таллин бретятина, просто пишет пишет пишет ого я тебе о том же че просто зашел а там пишет ноу no, ноу no, потом ну я скажу них конечно фантом ноу no, и так далее а я ничего не понимаю, о они там пишут. Я этого Вроде говорю. бы так на уроках сидишь, ученик ну, хороший, самый, да, это. А Хвалят, хвалят. <сцвет> Зашел на американский сервер. ⁇ -мо ⁇ А чё они здесь пишут? А, так, я, тебе не... я тут это по, по боку пошел. <сцвет> ага, я тоже. Я -то не а. <сцвет> <сцвет> Кстати, странно, что они синие. Ну хотя тут все синие. Если покупать краску, то она за 200 кристаллов, а у меня только 150. О, мое. Ти... А, не успел. Прям чуть-чуть. Последняя... Последний патрон. Глодбишник. Тихо. И все. У меня дороже. Так, я вот думаю, какой бы тактикой поступить-то правильнее будет. Надо, наверное, вот так, вот так. У тебя мог не может брать чужие вещи, ну как бы под тебя их поставить не знаю. Просто мне кажется, ты бы там посмотрела, то я когда играл, ну помнишь, я тебе рассказывал, mm -hmm. там mm -hmm. вроде, ну кто-то прям наши эти забирал mm -hmm. в э, танки и ставил со своей Че у тебя там? А, тоже пятый. Да, да, да, я пятый. Еще. Я тоже еще пятый. А, да. так. так, надо поставить крепкий. Э, а, гриб... А, так если у нас есть что-нибудь похоже, то, то показываю. А, Например, у тебя нету криперов, то ты их даже не видишь, что они какое-то строение. Создают. Да. Ну, я так, так, я сейчас крипов побежал, поставлю по-быстрому. и Надеюсь, захватим базу их А, -а, -а. а нет. Уже не захватим. Я шестой уже. Я так, ну, продолживаем. тут надо этих поставить. Слышь, Можешь ко мне поставить этих дроидов? Они эту башню захватят, а то я тут пока защищаю. Подлетают. Их и... именно у меня Т45, Джокер, Шакал, Крипер, Раннер, Легкая Мина, Зипер и Лонгхост. Ладно, Т45 сделаю. Потом крипер, Пушек и Легкую Мину сейчас пойдем солдатов все наши солдаты в центр пошли играть буквально рядом Может мне тогда на середине на середину идем, да? Я, я сейчас себя улучшу по-быстрому. Да. Мне вот Среднее улучшение. так надо уже переходить на дальнюю позицию потому что самое легкое сюда это поставить танки и просто потихоньку главное их правильно поставить потому что половина кошек может сзади не зацепить но ну, наш Ну мы пока что лидируем, это главное. Ох, ничего у них повезло с базой. А у них там сзади не поставить. Только на пролом, короче. У нас также, да. Тогда что я кажется? буду короче задом заниматься, чтобы доминировать противника. пока что этих расставили. Что-то они быстро наших делают. Так, не, тогда надо ну, да. вот так вот. Поначалу. А, ты крикер Да. Значит, у нас есть. Это А, вот это... кстати, вот, вот насчет.. Вот ты говорил, что своих там, этих чужих укра украсть, а потом это тебя, да? Так у меня есть такая способность, похищение называется. Ну вот, вот она. Сейчас попробую что-нибудь поймать. Сейчас меня тут дисквалифицирую, чтобы не мешались. Все, пошел пробовать. Тут я Всё, знаю. я этих поставил. База. Ну я надеюсь до 20 минут мы сейчас снимаем, а потом пробуем. Ага. Так, так, так, мало ХП, но я этого убил. Так, а где база-то наша? Его, мое меня сейчас еще убьют. Ух, успел. Потерялся я. Не В принципе, мне можно не прокачивать, знаешь, этот мечта то потому что я как -то им редко пользуюсь. А мне вот смерти надо. Какие больше часть пользуются? Так, ладно, сейчас куда поставить? Опа, на красный захватывает. А, вот все. Уже. Тем временем энергии даже нет. сейчас я подзаряжусь и я воздухом займусь, а то он... они уже начинают это потихонечку вперед провязать бы за счет вражеский не успевают улетать, тут танк твой я не беру его.